Юрий Визбор, Бересковый куст. Почта сосны и пару с облаков, пересковый кост, слова лодка, и далеко, далеко земля, пересковый кост слова. Редактор субтитров а Понимая. Руки раскинуты в небе густом, все ты плывешь, все. Земля, вересковый куст, словно лодка, а в лодке ни весел, ни руля. Верст любви и вдоль было, топал за горизонт ушли, за облака. Только вот жалко верит, кто-то медовый. Да и пожалуй, этих мест не отыскать. сегодня вместе со мной прекрасные, любимые уже, я не понимаю себя без них, Лев Кузнецов и Дмитрий Матюшин. Вот, вот я их не представила, и они уже не все сыграли, о чем мы договорились. Главное, что вы все спели.